Доброе утро. Вы вместе со мной. Смотрим войны как обычно. Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Будем смотреть. Покупаем недорого! Самса, недорого! Самсу на... Пранканул э, иностранцев своими разговорами. надо кому-нибудь! Два евро! Кукурузу надо! Люди в очереди стоят. Что думаешь, миди моус отжарил ми Мини миди моус миди моус миди моус миди моус миди моус миди моус миди моус миди Человек не понимает, что он хочет от него. Он перечисляет. No. <laughs> да, не смешно. И они в Париже, в Диснейленде. Вообще прикольно. Город Сургут, 4 мая, ребят. Я буду выступать у вас в городе со своим первым сольным концертом. Поэтому жду всех ребят с заряженным настроением. Будем петь и танцевать вместе, ребят. Подъедем посмотрим на твой концерт. Наверное. Ну, Карина. Едут в Париж и мешают Дави спать. Пошел кто. Друзьяшки, сегодня в час 10 новое ржачное видео. Вот с этим красавчиком. А мы его посмотрим скоро. Выберу трех победителей и отправлю по 2000 рублей. Скоро посмотрим. Большая сама. Так, прикольно. Скачу. И хохочут. Ты купил себе похожую на себя? Нет, похоже на тебя. Нет, вот на меня похоже, вот. Вот, на тебя похоже смотри. Смотри, скажи. Откуда вот так? Ауньговый, ауньговый, ауньговой. Прикольно. Полно. Парад весновенья. Это... А ты вообще не принц, понятно? Я принц. Я вижу, какой ты принц. Жрет. Погулять в Париже по Диснеланду вообще просто. Ну смотрим вайнах. Здравствуйте. Нам нужен тур саба необычное место. Здравствуйте. Нам нужен тур саба обычное место. Очки принцессе с ними. Мальдивы. вы. Зина и Петрович куда-то собрались и пришли в тур агентство. Того, что у нас там дача. Мальдивы. Ой. Так езжайте на дачу. Бали. Бали. Мне вот и нравятся замечательные бали. Ой, вы знаете, у меня тоже когда-то замечательная ебать. Вот романтический тур. Все включено для влюбленных. Нам это лучший подходит. Богато. Все включено для влюбленных. А не-не, это просто жена. Почти с ними! А -а -а. Иду беречи! Она не влюбленная, она просто жена просто. Казал правду. По питанию вас устраивает, будет завтрак, поздний завтрак, обед, ужин. А это же все до обеда, да? По питанию Какая вас разница? устраивает, будет завтрак. устраивает? Подлайк! Тот тур, который выбрали, остался всего один. Вы платите в два раза больше. А вы карты принимаете? К сожалению, карты времени не принимаем. На тебе копилку. А И бедняки купили тур куда-то на Бали. Женщина, вы на собаку наморник то наденьте, здесь все-таки где-то. Настя Сабурская. Да я понимаю, что он у нас ребенок, а не собака. Но он же вас дебил, он же покусать может. Палку он вчера ему бросил, а он принес. Ааа. -а -а. Чужая собака. А то сейчас мяч вон в коляску попадет, у меня Миланка дурочкой вырастет. За молоток возьмется. Я а же я мать. Не буду останавливать. Опа, дочь. Сейчас мы тебе велик надыбаем. Да, Через 10, вы, 10 лет -то будешь кататься. Да ну посмотри, блин. Как дебилы под гоняется с палкой. Ничего, дочь, ты у меня такой не вырастешь. Мамка тебе не даст ментихли стать. Не, дочка, мать, тут у тебя уже не кондиция. Ну а давай, если я блогерку сделаю. ну давай. Ну, кляп ничего что-нибудь. Ну давай, чебуч. Грудной ребенок. Ну-ка давай. Ну давай. Ну вот, что делать надо? Это ж, блин, блог. Это же тебе не как тиган-тиганч на коньках кататься. Женщина! Ага. Эрла. Зашли. Зашли. Считаться, кто же вперед в первый? Да, и всех расстрелять. Ага. Все, поругались, поругались. Все не будет операции никакой. Ой, пацаны, вы что сидите там? Уже рус голову мой. Пойдем тусить. Все, все, сегодня. Суббота! Вот это, вот это. Пойдем, Пойдем, я, вот... Пойдем. Мы же жестко будем тусить сегодня. Пойдем. Сегодня Чего? воскресенье. И вещи как-то так делаешь. Ладно, сами потусим. Пойдем. Ох, Девчонок приведем сегодня. И на дискотеке стоят в сторонке. Позови, мы жестко И где девчонки? А мы уже к ним съездим, их Четверо, четверо было, вот, тебя не хватало. Понты одни. Нет, не было никого. Просто понты. Соски, соски, прикинь, ерунда. Вот, зря ты не пошел, зря, вот, надо было с нами, мы дальше тусить пошли. Пожалел. Жестких тусеров. Мастер просто туман, вас не видно. Мастера соседних школ говорят, что вы позорите школу кунг фу. Кто так говорит? Мастер напал? Ебал, передай мастеру ебалу, что я ему сломаю. Он сам знает, что я ему сломаю. А мастер Уй, он сказал, что вы черт. Маленький. Смешные номера. Смешные имена для мастеров. придет сейчас и сломает. Эй, вот тут. Передай Дарасу. Пусть ко мне не подходит. Я с Дарасами не общаюсь. Мастер, я всегда вот называю вас мастером. А ваше настоящее имя какое? Мое настоящее имя? Великий мастер Вондон. Мастер Вондон? И у него тоже смешное имя. День рождения подарил. Блин, я столько раз намекал, так что по-любому будет новый айфон. Да ладно? А что, четверть обестроек закончила? А Родители-то айфон все время дарят. Как можно мечтать о какой-то там книжке? Так, все сели. Ну, да. давай, отец. Просто одна фантастически мыслит, а другая просто реалистично. Книжка и карандашик. Говори. Значит, дочь. Тебе сегодня исполняется 13-15. Нифига себе. Тебе исполняется 15. Нифига времени. Я желаю тебе успехов в учебе и в этом твоем э шахматном кружке танцах. Серьезно? В общем, мы с матерью подготовили тебе. Не занимается дочкой. Ничего не знает. Смешно. Подарок. Она, конечно, настаивала на другом. Но я считаю, что подарок должен быть хороший. Что это? Кулинарная книга? Да, потому что ты женщина, будущая хозяйка, и значит, должна уметь готовить жрать. <связь> На, раскрашивай. Повезло старой подруге... По... Старой... Фу. Маленькой сестре. О! Всека опять. Жанна. Родила? Да, родила. Кого? Мальчик, девочка. Девочка. А, а Жанна. Ага, расстроился. Жанна? Родила. Родила. Кого? Мальчик. Вот так вот. У меня должен быть родиться мальчик. Дэна гулять позвала сама. Почему? Через учились Дэном в одном универе, я от него тащилась, но ее не подкатывала. И тут я узнаю от наших общих друзей, что я Дэну нравлюсь. Но что мне нужно позвать его гулять самой, потому что сам он не позовет. Я говорю, нет. Не знаю. Хотя... Ни хрена, я не позову его гулять сама и забыл его гулять. Потому что я был пафосным не хотел проявлять саму инициативу. Короче, ее провела я. И когда мы погуляли первый раз, я ни хрена не поняла, я бы ни за что не позвала ему гулять второй раз, но друзья сказали, зови, и я снова это сделала. Я была уверена, что я ему вообще нафиг не сдалась, но друзья сливали мне переписки. И там он признавался, что я ему безумно нравлюсь. Почему ты делал лишь что тебя похер? Потому что я был дебилом, дураком, я не знал, как себя вести, я был мелкий. Пипец, мы могли вообще никогда не быть вместе, потому что я подумала, что я его бежу, но из-за того, что они сливали переписки, и все время говорили зови его, зови, его, я его звала, я звала, и в итоге он стал таким зайка. он так мечтал меня поцеловать, и мы поцеловались у молокозавода в Ульяновске. В общем, теперь мы вместе, шесть с половиной лет. Борода у него, конечно, не молодая. Девчонки, проявляйте, зовите первыми на свидание. Пускай откажут, но вы первые будете. Чуешь, мала? Ты не мои парадную выходные кроссовки? А? то подивися в коридоре, я последний раз их там бачил. Та то не ті, вони воняють. В тебе что есть, те, что не воняють? Ну так а в чому теперь голосовать? Mm -hmm. Ну так возьми у те, что в шифонєрі, если их шаймоль не съела. Та то ж не ті, ты ж помнишь, что в цепоку для зажувало, то пришлось в задники обрезать на тих туфлях. То на тапки я закажи себе кроссовки про праздничные, или можешь мне голову. Ты что геть дура, а? Тапки ЮА уже давно нема, есть тапки клуб. Одену резиновые шо? сапоги. Ну, то перейди по ссылке в описании, и ты увидишь, что это то же самое, что и тапки ЮА. Только название другое. Зато ассортимент, качество и доставка еще лучше и быстрейше. Торопись. По промокоду ТЭЛЭТМИ 5% скидки. Так что кабанчиком фуркнул и заказал себе пару обуви. Реклама от Артема. Максончик. Банкомат. Очень большой, очень длинный выпуск. Сегодня у нас немного нестандартное для моего профиля видео. Это история, от которой вы в конце. Я обещаю. Оху**йте. Есть на Ютубе такой парень Димас из Батайска, который зарабатывает на ставках, покупает себе дорогие тачки и снимает это все на видео. Еду паркую Ламбу сейчас вся на паркинге. Завтра гружу на эвакуатор и мы везем ее в Тулу. Представляете в Тулу? И вот этот Димас решил продать одну из своих машин, Lamborghini Huracan, за 20 миллионов рублей, кому-то в Тулу. <звы> Уже ситуация достаточно, я бы сказал, забавная. Ну ладно, кто знает, продать чем машину, нормально нормальный. Может, это владелец приличного завода решил себе ламбу прикупить? Его условия покупки было таково, чтобы я его самостоятельно привез ему в Тулу. Я сейчас из Сочи перегнал Москву, из Москвы на эвакуатор кинули и едем в Тулу. Но это честно, вот честно, вот это полнейший пи***ц, что вы сейчас увидите. Необычно. Сегодня у нас не... Необычно. Согласен, то, что вы увидите дальше, это кроме как полнейший пи***ц, иначе и не назовешь. Фула. Просто наслаждайтесь происходящим. Эвакуаторе невозможно проехать, так что на Ламбе он будет а он на ней ездить и не будет! Да что ты такое несешь, Макс? Конечно, да конечно! Заинтригованы? Смотрите дальше! Ламбе надо еще тоже обсудить, там есть, конечно. Давай тогда его выгоним. О, а что это за паренек? Да это же наш покупатель Ламбы! и всей этой ситуации как вам, друзья этот забор ничего необычного будет охранять ламбу в будущем забор это еще не самое худшее что могло случиться с этой ламбой Согласен. обычный забор очень даже хороший все на заводе Клянусь, когда я его увидел, я подумал, ну точно, пацан, наверное, на ставках и криптовалюте поднялся. У него там, наверное, пол дома фермы занимают. Но я даже не мог себе представить, насколько сильно я ошибаюсь. Ему сейчас 18 лет, он катается на комары и купил у меня фруктан. Сейчас мы поподробнее у него интервью небольшое возьмем. Ну точно на бирже какой-то играет. А давай сразу в двух словах тебя подспрашиваем. Комара давно владеешь? Да, с семнадцатого года. Ну как вы еще Не кричите про себя! Да как он, сука, это сделал?! Сейчас закричите! Сколько тебе было лет, когда ты ее купил? Семнадцать. Это 17. твоя первая тачка? Да. Прикиньте, друзья, вот его первая тачка, Камара. Миллионер. За два миллиона. За два миллиона. Да вы прикалываетесь, как это возможно, скажете вы? Очень возможно. И как? Восемнадцать. В девятнадцатилетии купил себе лампу сам. Сам заработал, говорит, да, да? Да, сам заработал. Но это по просто полнейший пиздец. Если Димас видел, на чем он ее заработал, то он прямо-таки точнейше подобрал к этому описание. А, ты не разглашаешь, да, как заработал? Нет, не хотел бы Не хотелось бы. Еще бы. Вдруг другие тоже захотят на таком бизнесе зарабатывать. Ну да, иногда существуют вещи, о которых говорить не стоит, тем более вслух. Не стоит, да, говорить. Димас точно что-то знает, потому что о таком слух говорить точно не стоит. Что за пиздец? Участку снег. Место насыпает. Их парни отпустили. 18. Интересно. не видел. короче этот миллионер снимает какие-то псевдомультики для детей я так понимаю на американские площадки потому что на его канале миллионики на ютубе его ролики не собирают и тысячи лайков и парень конечно молодец что смог заработать на лампу но... Ну, И нормально, чё. Пошутил. Хотя, какая разница, что снимать? Главное, чтобы зашло. Мой же канал не зашел же вам? Или я ошибаюсь? последний это снимается для детей и они это смотрят и самое ужасное что им это нравится я понимаю что детям не нужен особый смысл в том что они смотрят но на мой взгляд даже видео мультики должны чему-то учить развивать да просто рассказывать банально какую-то историю но это деградация в чистом виде никакая не деградация просто смотрят что чувак делает Сидите за тем, что смотрят ваши дети Иначе пока у кого-то будет ламборгини У вашего ребенка будет дыра в башке Вот так вот Где же она лазит, а? Чесика Дик, я по обмену. Как у тебя фамилия? По программе у нас достопримечательности Камтумир, Камтумир. Okay, ну, это наш районщик. Троещина авеню. А это наша власть. Люди, которые крышуют район. Настя сидит просто на трубе. Камтумир, Камтумир. А это точно законно? Да, да. Все за гаражом ходят, Пипи. -пи. Да-да, это -да, наша традиция. Давай, пи-пи-пи-пи. А это наша самая главная достопримечательность района. Хендель. Что это хендель? На караоке. Кам ту мир, кам ту мир. Это все. Но надо еще поработать над твоим стилем. Тебе только приехать из Куаччелла. Курчхелла. Курчела, Чурчела. Сейчас мы из себя человека сделаем. Кам ту мир, кам ту мир. Я у нас с тобой пацанкой на районе. Бабушка, бабушка, а кто такая? Кто такая любовница? Эх, лученька, лученька, это такая воровка. И что она ворует то, что плохо лежит? Нет, то, что хорошо стоит. Расскажи, Расскажет. Лима, они, они все снимаются, снимаются. снимаются. У них сказал. нет настоящей жизни. А у них искусственная правда. жизнь у этих актеров. Ты не... Да он врет просто. Ребенку просто неинтересно. Ты, ты хочешь быть фигуристкой, правильно? Язык правильно. показывает. Потому что актеры это не люди. Они на И девочки тоже язык, язык показывают. Они похожи на коров. Они похожи на лошадей, вот. обезьянок. О, птичек, калибри. Как Лёшка. Какие тебе нравятся животные? Никакая не нравится. Ты так увлекательно захватываешь детей. Прям не оторвать не хотела. Просто Ребенок Ребёнок восторный. От твоей харизмы. Она уже устала. все, Она ничего не понимает. Она кашу сейчас, не была. Зайка. Мы с тобой заняты. Да, зайка? Все, хорошо. О, зайка, да, давай зайка. Ну и последнее. Приглашаем вас на концерты ваших пельменей. Преклама. 27 апреля Калининград, 27 апреля Рига, 28 апреля Вильнюс, 29 апреля Таллин. Приходите. Приходите. Все? Приглашаем вас на концерты... Не придем мы. По три билеты. Не придем мы на концерт на твой. Спасибо, до свидания. Спасибо, все, что оста... до сих пор, что остаетесь со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это для меня очень важно. Оставайтесь со мной дольше. Всем пока-пока.